когда-то в будущем, или такие люди уже есть, или каждый себе их еще не раскрыл. Есть такой человек, которого мы называем свободный мастер. Вот вы можете прочитать его характеристики, есть, я э... могу коротко да. сказать. Вот именно раньше я изучал это в истории, средние века, допустим, было много мастеров, гильдии мастеров и так далее. Но ты мастер пока вот ты в своей мастерской. Ты приехал в другой город, и да, может, у тебя там значок есть, что ты мастер, но как бы тебя в свою мастерскую никто не пустит, и иди отсюда. А сейчас ты можешь просто с голыми руками приехать в любой город, ну не в любой, но нас на карте вы видели, очень много. И ты продолжаешь быть мастером, даже ничего не не имеет, ты можешь прийти в эту общественную мастерскую местную. Там, как правило, собирают заказы, которые поступают в саму мастерскую. Можно прямо там взять заказы, например, и заняться ими, зарабатывать, там, снимать, там, не знаю, квартиру и так далее. То есть человек, который благодаря умениям может жить где угодно практически и всегда чувствовать себя одинаково уверенно. И когда человек себя чувствует уверенно, он, например, в переговорах не будет наниматься на работу, которая ему не нравится. Да? То есть он, он будет знать себе цену и, соответственно... Если ты видишь, что он работает, то ты знаешь, что ему это нравится, ему это интересно, он этим горит, и тогда и продукт будет классный. И то есть наши там, исследования социологически подсказывают, что ну, где-то 2-3% населения, если ну, такие постепенно станут, это может очень радикально изменить вообще всю социальную обстановку как бы, в обществе как это было вот исторически в 19 веке в россии это назвали артельные люди артельные ребята вот, кто собирались в деревень добра организовали свой ортель, делали там велосипеды выпечку там что то есть, небольшая такая команда и там она была настолько тесная настолько это были слаженные ребята что артельного человека как бы его видели издалека очень уважали и почитали это как бы ну, когда-то там офицеров не знаю то есть в принципе это тоже очень такое почетное было Состояние человека.